Ксения Евгеньевна, скажите, пожалуйста, про отличие Бога Гермеса от Бога Локи. Почему гермы бывают в четырех Каковы особенности налаживания контакта с этой силой? Как соотносится продвижение по кастам от касты земледельцев вперед с особенностями этой силы? Ведь это люди не особо понимаемые системой. Ну, давайте начнем с конца. К вопроса как продвигаются люди этой силы это видимо гермеса силы гермеса или силы локи да? с системой ну хочу сказать что идет взаимодействие с системой людей этих канала совершенно замечательно а все почему потому что и бог гермес и бог локи это боги которые способны мимикрировать под любую систему. Абсолютно. То есть одеть любые маски, превратиться в любое божество и стать им, и действовать как он, при этом не теряя своей сути. Вот если человек рожден и его сознание существует на этом канале, он априори должен обладать такими же самыми возможностями. Поэтому вопрос, как внедриться в систему, вообще не, не, не стоит перед человеком подобного, подобной силы. Если он действительно носитель этой силы, то система его просто не распознает. Она не распознает в нем не своего, она будет его автоматически воспринимать как своего. При этом он своим никогда не станет, потому что Локи это Локи, а Гермес это Гермес. Теперь о этих божествах. Я бы не сказала, что они, между ними можно поставить знак равно. Да? Скорее уж можно ответить словами Мефистофеля, я часть той силы, которая вечно хочет, зла и вечно совершают благо. То есть они части общей силы, но это разные стороны. Объединяет их одно, это боги, не имеющие как бы стабильной прописки, они не имеют постоянного лика. А гермы, которые ставились на дорогах Европы, и в частности в Греции, в частности в Риме, Македонии, на Балканах, с одной стороны, это межевые столбы, да, которые помогали людям как бы, определить границы территории, границы пространств. Это для человека, это один лик. Другие лики служили совсем для иных вещей. Четырех, четыре лика Гермеса, это как четыре лика того же свинтовита освещать четыре стороны. В магическом смысле гермы выполняют функцию собирателя информации. То есть герма смотрит на все четыре стороны, и со всех четырех сторон он берет информацию о событиях, происходящих в пространстве. Это как некий узел в цепи, который аккумулирует в себе информацию и передает ее уже дальше для обработки дальнейшими системами. Герма выполняет именно эту функцию для магии, для оккультизма. Для человека это межевой столб, это граница, определенного рода граница, которая не только показывает свое и чужое пространство, но и направляет пути людей. У логи совсем другая функция. Улоги людьми вообще никогда не занимался. Люди, кроме того, участвовал в их создании, собственно говоря, на этом все и закончилось. И люди не его забота, да, как предмет приложения его интересов. Но для богов, выполняющих ту же самую функцию, он перераспределял информацию. Он уравновешивал собой пространство там, где это было необходимо, он выявлял уязвимости в системе. И при этом у Локи функция Трикстера, она в данном случае значительно сильнее, чем у Гермеса. Потому что Гермес, он вестник богов, он психопомп, он проводник душ, он распределяющий информацию согласно алгоритму богов, он не оспаривает этого. Тогда как Локи мог указать уязвимости, причем в самой жесткой и самой неприглядной форме, чего Гермес, собственно говоря, никогда не делал. Они части одной силы, силы, которая движет процессами, которая перераспределяет информацию. Но вот назначение этого процесса у Локи и у Гермеса абсолютно разное абсолютно разные. Поэтому нельзя ставить между ними знак равен. То, что они равны по функциям, это совершенно не значит, что они равны по мотивам. Но при этом при всем они части единой силы. Это сложно понять, когда мы привычно воспринимаем Бога в обличии человека. Ведь чем обличие человека уникальны? Оно неделимо. Когда человек дома одним ликом, на работе другим ликом, там, с друзьями третьим ликом, мы этого человека называем двуличным. А это всегда оскорбление, это всегда такой унижающая форма. Назвать бога двуличным, но если это, конечно, не двуликий я, но с которым он положен по, -по, -по, -по, по самой структуре его разума, Невозможно его отделить, представить его в нескольких вариантах, в нескольких и поставить. Греки могли, у них немножко другое, другие были взаимодействия с богами, они знали, что боги могут в разнообразных ликах приходить и в виде животных, и в виде неживотных, и в виде какого-нибудь огненного шара или молнии, в виде ветра и бурной волны. Это все были боги. И у греков мировоззрения не, не, не было вот этого вот когнитивного диссонанса, как бы сейчас сказали, да? для них это не шаблоны не рвались. А у сегодняшнего человека они рвутся. Да? кто, скажем так, немножко в, в форму монотеизма задан, не понимает о том, что бог это не человек, И он вполне себе делим. И четыре лика Гермеса, как лики других богов, это ведь не просто другое лицо, другое выражение, да, другая одежда. Это другая суть, другая натура, другой характер, другой нрав. Вчера ты общался с Гермесом, который был вестником, да, а сегодня ты общаешься с гермесом, который вор и он уводит у тебя все самое ценное. Это один и тот же гермес, но при этом при всем это два разных гермеса. Это сила, это разум, он не имеет человеческого обличия, он не имеет человеческой природы. Он может проявиться в человеческой природе, если ему так хочется, или это необходимо, а может не проявляться. И гернис, и локи это разумы, и они могут проявляться как угодно, выражаясь сегодняшним, скажем так, понятным языком, это системные процессы. Они не, не обязаны быть одинаковыми всегда. Они всегда такие, какие нужно в момент приложения к задаче. Как бы вы отнеслись к программе на своем компьютере, например, я не знаю, там Word, в который вы чего-нибудь печатаете, да, или там по какой-нибудь программе там, письмо отправить, да, вы пишете чего-нибудь, да, а он в момент... Отображение отображает вам все время одно и то же. Съешь еще раз этих прекрасных французских булок. Что бы ты ни написал, на тебе всю дорогу про французские булки. Вот это приблизительно то, что мы пытаемся сделать с разумом богов. Мы пытаемся его стабилизировать, превратить его в эту французскую булку. Чертого. Зачем? Не надо. Не надо. Если вы хотите познать богов, а это сложнее, чем познать одного бога, который описан, понятен, и какой, какая, какая бы он ни был гнида со сообразная этому завету, он все равно один, другого-то нет, чего выбирать, -то не ищет, да? надо жить с чем есть. А здесь какое многообразие и ликов, и богов. И если человек отказывается чувствовать и думать, будет пытаться загнать бога в какую-то определенную граничную форму и взаимодействовать с этой граничной формой, совершенно забывая про суть. Когда вандалы пришли в Дельфы и завоевали соответственно, этот город, они пришли в Дельфийский храм, Дельфийский оракул, оракулы, по а эти неумытые варвары, это были как раз кельты. Да? Астерикс и Обеликс вот это вот, из этой же серии, если вы смотрели это гротескное кино. В общем, когда они пришли в этот храм, они увидели прекрасные скульптуры Аполлона. Они спросили, кто это? Это говорит наш бог Аполлон. Кельты очень долго смеялись. А потом объяснили почему. Он говорит, вы превратили своего Бога в такого же маломощного уродца, какими вы сами. Мы захватили вас, мы захватили вашего Бога. Смотрите, мы сейчас его разбивают статую. Ну и где говорит этот Бог? Вот наши боги, говорят, кельты, это дерево в лесу. Это огромный мегалит волон, это крик птицы, это шум воды. Мы не можем это уничтожить, потому что это есть всегда. А вы своих богов сделали ничтожными. Поэтому вы достойны для того, чтобы быть рабами, а ваши боги достойны для того, чтобы быть разбитыми. И Если посмотреть на логику неумытых варваров и кельтов, Разве они не правы, остерегитесь загонять Бога в рамки собственного, скорее всего, скудного представления о нем. Позвольте ему быть, просто быть. И посмотрите, что из этого получится.